Вай, мама, кто это? Вай, мама, кто это? Прямо из чистого сусального золота. Ну что ж, всем добра, ура, игра, приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает играть в Farming Simulator 22. В данном же выпуске я расскажу и в деталях покажу, каким же нам образом приходится выживать на самой сложной экономической сложности, стартовав мы с самого нуля. Покажу тебе свою ферму, чего мы достигли, что у нас уже появилось, что мы подкупили уже. Во-первых, добро пожаловать на нашу ферму. Вот таким вот образом она у нас уже разрослась. Сейчас у нас сезон зима и мы готовимся к Зимней продажи всего того, что мы заготовили летом, осенью, весной в этом году Да, готовимся, грубо говоря, к Новому году мы, мы подготовили вот такое вот огромное количество продукции на отгрузку У нас уже до сих пор стоит вот этот вот прицепчик Я не помню, в прошлой серии был он или нет Но вот такой прицепчик мы загрузили уже и в ближайшем будущем Мы его отгрузим, продадим, заработаем бабозиков И конкретно уже дальше будем думать, что нам приобретать Возможно, будем менять технику на более усовершенствованную, на более крутую а возможно, докупим какого-нибудь оборудования А возможно, даже и каких-нибудь, может быть, животных мы прикупим Вообще, у меня в планах прикупить коровок или же свиней Чтобы они мне давали уже навоз Потому что овечки, вот эти вот наши Привет, овечки! Они у нас не дают навоз, они дают только шерсть Вот, которой мы сейчас и планируем заниматься Точнее, мы уже и занимаемся капитально И недавно а, все-таки приняли решение, да, с напарником И прикупили, наконец-таки, а, предельную Теперь, если мы посмотрим в графу производств в нашем распоряжении есть и такая значит фабрика как предельня где уже производится ткани уже 42 литра у нас как видишь имеется они гораздо дороже, чем стоимость хлопка и шерсти Поэтому есть смысл их производить Также на эту предельню можно будет доставлять и шерсть Которой тоже у нас накопилось достаточно немало Да, у нас, как видишь, два овечек загона Один год вот он, да, самый большой А на него самые основные надежды на ближайшее будущее возложены И второй у нас, как говорится, запасной, второстепенный Скорее всего, мы его снесем И поставим тоже в процессе какой-нибудь больший улучшенный загон Возможно, даже и не с овечкой. Да, пойдем я покажу нашу предельню, которую мы прикупили Для этого отправляемся на карту и находим на карте предельню Да, вот она, ребятки, та самая предельня, которая находится в нашей собственности Да, вот так вот выглядит наша фабрика Она находится в самом городе, да, в самом центре города, недалеко от магазина Что у нас здесь имеется, да Подойдя сюда, мы можем посмотреть, как идут дела на нашей Фабрики. Эту табличку я тебе уже показывал. Здесь все то же самое. Да, здесь у нас, смотри, я не, не пойму, каким чудом здесь оказался хлопок. Но, возможно, после какой-то из прошлых партий он у нас здесь остался. Когда я выполнял какой-то контракт, привез сюда. И здесь у нас осталось вот столько вот хлопка. Ровно как раз-таки и один тюк. до да, 10 тысяч, 10 тысяч литров в нем обычно и бывает. Не знаю, баг это, друзья, или фича. Но мне лично с этим местом повезло. Скорее всего, это баг. Я надеюсь, что разработчики все это дело пофиксят. Ну и дальше у нас здесь, значит, область, где мы будем э, загружать, я так понимаю, произведенную продукцию. Возможно, сюда у нас будут поддоны с а, тряпками складываться, а возможно, даже и вот сюда. Я пока, если честно, еще не знаю. Да, здесь у нас, смотрите, не указано. Слишком мало у нас пока что продукции здесь. Хотя, возможно, можно уже как-то заказать, да, разгрузить. Ткани стоят гораздо дороже. Да, и давай я тебе сейчас это продемонстрирую. 2900 это за 1000 литров. Да, неплохо. Но это в самый неурожайный месяц, что называется. Сейчас у нас декабрь и не самая лучшая цена. Самая лучшая цена будет в апреле месяце. Вот тогда-то мы и будем реализовывать. Надеюсь, до апреля месяца у нас тут уже произведется достаточно продукции и мы сможем в апреле уже обогатиться так нехило. Я не помню в прошлом видео, были ли у нас такие запасы да, в нашем амбаре или же нет, но посмотри, как мы подготовились. Да, это все продукция с контрактов. Плюс вот это вот зерно мы добыли уже с нашего вырученного поля. Да, мы собрали урожай в августе, по-моему, и теперь у нас, смотри, сколько э, зерна. Во-первых, оно пойдет на корм курочкам, да, вот сюда вот мы его загружаем периодически. Кстати, можно здесь проверить, сколько же у наших курочек сейчас осталось. Да, лучше не здесь, а вот через это вот э, меню. Да, у них пока что еще зерно есть, но легко и просто можно вот сюда вот загружать, прямо вот отсюда из нашего амбара. Дальше у нас здесь что есть из культур? Картошечка, смотри, как много картошечки мы добыли, да, тоже ее будем потом продавать. А, свеклы Здесь вообще больше всего здесь у нас, конечно же, свеклы. Тут просто неистовое количество. Я уж не помню. Здесь, по-моему, 1050, наверное, литров, если не больше, потому что мы, по-моему, с трех контрактов, а то и с четырех сюда ее собрали профитной и тоже готовим на отгрузку. Ну и, конечно же, семечки, друзья. Да, они являются самыми дорогими из того, что у нас есть на нашем складе. Мы тоже ждем урожайный год, как говорится, прибыльный по ним. Какая цена будет нормальная? А конкретно, давай с тобой посмотрим, где у нас семечки и какая цена на них. Да, вот они подсолнухи и смотрим Сейчас у нас ценник э, не самый лучший Самый лучший будет февраль-март В следующем году И стоимость, смотри, 390 А лучше всего возить в Фельсбурн На поезде, но я не знаю, это скорее всего Будет затратно, давай посмотрим Сколько стоит у нас арендовать поезд Если мы хотим возить в Фельсбурн Да, то только, друзья, на поезде Есть несколько пунктов, это вот здесь вот, данной железной дороге И вот здесь вот кури Курирует, курсирует, здесь у нас поезд Да, вот видишь, он поехал и как раз таки вот он и возит по максимальным ценам продукцию в другие города Для того, чтобы арендовать такой поезд Например, вот здесь, да, давай-ка сюда переместимся Давай посмотрим, какие же у нас тут расценочки Так, где у нас тут пункт э, аренды поезда? Я не вижу, вот может быть, вот этот тут указатель, нет? Может быть, как-то здесь мы можем, да, арендовать поезд Тысяча э, евро в час у нас, друзья Так что нам необходимо по максимуму готовить продукцию Для того, чтобы загрузить поезд по максимуму и отвезти на продажу. В принципе, я думаю, есть в этом смысл, но только когда у нас будут огромные объемы. Но у нас сейчас объемы маленькие, поэтому мы, наверное, будем руководствоваться тем, что будем продавать нашу продукцию э, в наши магазинчики, которые у нас находятся в нашем городишке. Так, ну что ж, идем дальше. Давай я тебе покажу, что у нас еще здесь имеется. Да, хочу напомнить, что мы играем только с самыми качественными и топовыми модами. Видео, по которым ты можешь посмотреть на моем канале, оно уже есть. И здесь мы, значит, помимо всего прочего, особенно на зимой занимаемся э, добычей камня, да, точнее щебеночку, вот тут мы добываем, вот она у нас здесь за гаражом находится, тут смотри, у нас Барбос уже ходит и следует, здорово Барбос как же тух дорогой, давай рассказывай, жрачка-то у тебя есть, нет и пойдем, я тебе подсыплю немножечко да, надо Барбоса подкормить, а то он совсем у нас э, отощает, да, на казенных арчах. давай, иди уже кушай, да не теряй, как говорится, форму, зимой тебе пригодится жирок, иначе, блин, замерзнешь Так, ну что ж, вот тут мы добываем, да, за нашим вот этим вот э, гаражом э, Для наших, как говорится, поддонов э, Мы здесь пытаемся копаем И даже, может, я тебе сейчас продемонстрирую, каким мы образом это делаем Так, у нас, смотри, все заполнено И нам пора уже это дело все отвозить Садимся в трактор, да, немножко прокатимся, немножко разомнемся Как говорится, сначала коронный и поехали доработать. Да, да, я вижу, тут напарник у меня уже все в целиком полностью загрузил. И можно теперь уже щебеночку вести на продажу. Щебенка сейчас, именно в декабре, она продается по самым дорогим ценам, я бы сказал. Да, давай сейчас с тобой глянем. Вот по 51 евро. Это, да, практически самый топовый ценник. Но хотя в феврале, вот смотри, она будет дороже торговаться. Но тем не менее, друзья, это у нас дополнительный заработок, который, который позволяет нам просто-напросто продавать нашу землицу. А, да, и получать с нее какой-то доход А у нас здесь есть что продать У нас тут выступ, как видишь, да, такой не маленький. Надо его равнять в идеале, чтобы у нас земли ровной было а, побольше Я так понимаю, что мы неплохо так сможем обогатиться Так цепляем, значит, мы тележечку, да Все происходит через специальные модификации Не так, как ты привык это из кабины делать, да все, ребят, во всем виновата, конечно же, моя сборочка да, уникальная, которую ты можешь найти в описании. Блин, вот этот трактор у нас уже настолько старый, что мы на нем отработали аж целых 37 часов, друзья. Вы только вдумайтесь: 37 часиков на у нас этот конь пашет без перерыва, практически. Мы на нем и возим, мы на нем, значит, и собираем, подбираем, грузим. Чего только мы на нем не делаем. Это реально наш самый основной рабочий конь сейчас на данный момент. И самый, что можно сказать, функциональный, да. Потому что на него, смотри, можно и погрузчик повесить, может что-нибудь зацепить, прицепить. Единственный его нюанс, конечно же, это маленькая мощность. Всего лишь навсего 75, что ли, лошадиных сил. А может и того меньше. Так, ну что ж, вот мы прибыли к месту разгрузки. Давай с тобой будем потихонечку а, разгружать. Где наш подъемничек? Так, вот таким образом мы продаем камушек. Сначала разгружаем из ковша. Вот, видишь, 51 евро нам добавился, как раз-таки литров на 1000 литров у нас и рассчитан наш кофшечек. и давай то тоже тележечку, сейчас мы разгрузим, подъезжаем немножко поближе, давай-давай, проталкивай, так, ну что, готово, нет она, что-то я не пойму, давай выберем сначала тележку, да, можно выгружать камни. Да, и вот таким вот образом мы Производим выгрузку камней Немного получится с одной телеги, да, если учитывать То, что здесь 80 тысяч литров Скорее всего около 450 баксов У нас и получится, точнее евро Ну и пойдем еще покажу, что у нас имеется Да, я уже гараж тебе показывал в прошлых своих видео Позволили себе купить Вот такой вот замечательный а, Зил, очень сильно нам не хватало Какого-то дополнительного транспортного Средства, и как раз таки Зил нам теперь в этом помогает Что-то как-то он странно стоит это все издержки, как говорится, мода на гараж в, прошлом, в прошлый раз мы его оставили на погрузчике, да, вот на этом вот а в этот раз у нас он почему-то спустился. Да, вот такой, друзья, у нас зелок теперь есть, и мы сможем спокойненько на нем отвозить какую-то продукцию. И я как раз тебе хотел продемонстрировать, да, для чего мы его взяли. Иногда бывает часто такое, что нам необходимо а, оперативно отвозить какую-то продукцию, продавать. И как раз-таки этой продукцией сейчас и будет выступать а, сена, которое мы накопили за период уборки этим а, летом. Подъезжаем вот сюда... Да, вот установимся ровно под значок И здесь мы сейчас, а, точнее даже не сено, а солома И нагружаем по максимуму наш ЗИЛ соломой Да, вот таким вот образом загружаемся 8000 литров он вмещает, но это только пока. Я со временем планирую расширить ему кузов, для того, чтобы он у нас а, возил сразу же гораздо больше. Ну и тоже везем на продажу, сейчас покажу куда. Салон у нас не тоже не шибко дорого торгуется. В самый сезон нормальных цен на нее она торгуется по 50 евро а, за 1000 литров. Грубо говоря, мы примерно будем получать такой же точно профит, как с продажи камня. Так, ну что ж, повезли. Солому у нас может купить перекупщик животных. Где он живет, поехали, я сейчас покажу. Что мне нравится в этой технике, так то, что она катается достаточно быстро. Аж до 90 км в час мы можем развить свою скорость, в отличие от того трактора, который у нас имеется и который едет самый быстрый, да, я имею в виду. Там, по-моему, 41 всего лишь километров в час. А здесь, смотри, с какой скоростью мы летим. Мы по этой небольшой карте просто-напросто пролетаем как самолет, да, и максимально за кратчайшие сроки доставляем груз в нужное э, место. Вот мы уже почти и прибыли. Вот здесь у нас, значит, обитает перекупщик животных, который нам поставляет не только животных на нашу ферму, но еще мы ему можем сгрузить... Вот это вот солому Сейчас покажу, куда мы производим загрузочку Напоминаю, что играем мы на карте «Эрлинград» Да, достаточно живописная и интересная карта, мне она сразу очень сильно зашла, понравилась И вот до сих пор мы здесь, до тех пор, пока не выпустят какую-нибудь нормальную нашу карту, наши мододелы Ну, слишком близка она мне лично по духу, не знаю, как вам На какой, кстати говоря, зритель, ты привык играть в карте, напиши мне в комментариях, конечно же, будет интересно послушать Ну, вот таким вот образом, так, нет, нет доступа к участку Ну, нет доступа, так все равно, я так понимаю, надо разгрузиться, да Разбежаемся мы здесь, вот прям здесь Никуда дальше я не поеду Как-то странно у нас солома выглядит Какие-то у нас, ребятки, смотри, за за зашифрованные значения Скорее всего, какой-то, ребятки, где-то у нас а, сбой Или же неправильно а, работает а, скрипт тоже так же примерно мы получили в районе где-то 400 евро. Вот видите, 381 евро. Ну и еще частичку мы сгрузили у себя во дворе. Да, достаточно немного мы получим с продажи соломы, но тем не менее, друзья, это деньги, на которые мы сможем взять технику либо в аренду, либо же со временем ее купить. Что могу еще сказать про этот мод на ЗИЛ? Мод достаточно качественный, мод достаточно проработанный. Даже здесь, смотри, у нас в кабине, помимо того, что у нас переключается рычаг коробки передач, да, он анимирован. У нас также анимированы педальки Плюс анимирована приборная панель Да и вообще снаружи он смотрится Ну просто, я не знаю, ну лучше не придумаешь Вообще, ребят, про этот мод И конкретно про другие свои моды Я рассказывал в других моих видео Все есть на канале, переходи в плейлист Который находится в описании под данным видео Ты там найдешь гораздо больше интересного Увлекательного контента Из интересного, что хочется отметить да, И пока мы проезжаем сейчас возле нашего поля Недавно я, значит, все-таки заморочился над тем Что я решил все-таки посадить деревья Деревья вокруг нашего а, поля, а конкретно вот здесь они у нас а, находятся. Да, деревья у нас вырастут еще не скоро, скорее всего может быть через год, а то может быть даже и через два, но со временем да, мы будем иметь возможность заняться лесоводством и продавать лес по более выгодным а, ценам, что также нам прибавит немножечко нашему балансику. Все, ребят, делается только для увеличения нашего, как говорится, бюджета. Ну и дальше, нахваливая этот мод, хочется отметить также и подвеску у данного зилка. Э, Ты посмотри, как она хорошо отрабатывает. Вот мы сейчас съезжаем в привычную нам канаву и у нас колесо, смотри, каким образом вылетает. То есть, оно, грубо говоря, обрабатывает поверхность. То есть, обрабатывает рельеф именно как нужно, а не просто там как-то плоско, да, ничего не происходит. Нет, друзья. Поэтому и не только этот зил и заслуживает Внимание! И находится в списке Топовых модов по фарминг симулятору 21 по моей э, версии Ну а мы ребятки паркуем наш ЗИЛ На место. Ну что ж, вот так вот мы и живем Тут у себя на ферме в фарминг симуляторе 22. -м. Что ты Зритель думаешь по поводу нашего выживания и Развития в фарминг симуляторе? Может быть у тебя Есть какой-то совет? Поделись пожалуйста Как ты привык развиваться в фарминг Симуляторе 22 с модами? Или Без них? И вообще какую технику ты Предпочитаешь? На чем любишь кататься? Я конечно же с удовольствием все послушаю и тебе непременно отвечу Ведь у братишки скретча есть отличительная особенность Отвечать на совершенно все комментарии, которые ты мне напишешь Надеюсь тебе прохождение понравилось А если же нет, то тоже смело мне об этом напиши Ну и конечно же продолжай играть только в самые крутые топовые игры Приятного тебе геймплея Еще обязательно увидимся и услышимся Продолжение конечно же следует